желаю успехов тебе Макс Вехал. Вот, сегодня у нас какое там число. 14 марта 2018 года продал 3 брюк девушке Марине. Вот. А вчера другая девушка не хотела, хотела купить. Ну, что-то что-то, что-то там, короче, хотела наложным платежом, что-то испугалась, ну и ладно. Я люблю, чтобы мне платили деньги вперед, сто процентов, все. Чтобы мне не было головняка. Так, вещи я... Ну, вещи для отправки новой почты, это не тяжело отправлять, они, ничего с ними не будет. Так, вот, берем вот так. Так вот. Это, как бы такой махита махито как он там правильно называется вот, вот так вот сразу вот бумагу завернул и кулёк вот Там еще должна, наверное, коробку запаковать, коробку, да, высыл коробку, упаковать если это вещи, ничего с ними не будет. Я на новой почте работал, знаю, вещи не бьются, ну повяться они, конечно, могут, но коробка они тоже могут повяться. вот. Ну и берем, короче, вот так. Надо расходовать. Вот вот. Остальные оставшиеся брюки. Попробую пойти на новой гости, предложить. Так девушки симпатичные. Может быть им нужны. Иди отсюда, иди отсюда Ну вот Все. Упаковано. А музыка это моя, да? Диджей Макс фон лайф, по-моему. Ну, в принципе, как диджей-колдун. А нет. Это проект диджей-макс Лайфер. Это не, не то. Так, вот. Все. Вот, посылочка готова. Это по цене Отправка За счет получателя Ну, наверное, больше килограмма Ну, гривен 50, наверное, будет стоить Ну, еще Обойдется человеку это все в 200 гривен всего лишь Три паве брюк новый что еще? Что еще надо? Все, пока-пока Подписывайся на мой канал, у меня много ничего интересного И опять-таки, видите Очередная покупка покупка фу продажа товара и платит мне вперед стопроцентная предоплата учитесь менеджменту продавать как в магазине пришел человек хочу купить объяснил показал все дал померить человек вот дает деньги все покупаю дал деньги заплатил мне я ему раз товары то же самое и в интернете и делаю очень просто. Никаких там наложенных платежей дурятских. Это то же самое, что пришел в магазин и сказал, дайте мне это самое, э, я дома померю и, и принесу вам. Это вот что такое наложенный платеж. То же самое получается. А можно я пойду домой, отнесу, померю дома, и тогда это вам это самое. Это говорит о том, что, блин, или человек мошенник, или сумасшедший какой-то. Что должен наложен платежного Это онлайн-магазин, нормальные человеческие отношения. И вообще, в бизнесе, как в пикапе, продавец – это мужчина, а покупатель – это девушка. Нужно дать понять девушке, что ты мужчина, и с тобой будет интересно, и с тобой девушка не пропадет. Вот и все, так точно и в бизнесе. Вот человек, вчерашняя девушка, так сказать, начала там себя принцессу корчить, ну и осталась вот, вот те, без брюк. А вот человек, который пошел навстречу, получил покупку. Все, пока-пока, тем более сына у меня не неведока была.